уважаемые участницы выпускницы лидерской программы приветствуем вас продолжается наш образовательный цикл и мы рады представить вам очередного высокопрофессионального спикера с очередной актуальной и полезной темой фразу великого философа все течет все изменяется мы очень чувствительно пережили на самих себе за последние три года. И как проактивные женщины, проактивные женщины, а такими в проекте Кешер, можно сказать, становятся все, осваиваем новые технологии. Новые, хорошо забытые старые. Вы помните, что когда-то мы уже были в сети ВКонтакте, потом мы активно переходили в Фейсбук, и сегодня вот такая ситуация, когда мы вновь возвращаемся в нашей сети ВКонтакте. И сегодняшний вебинар проведет Оксана Висягина, СММ-специалист, автор и спикер обучающих курсов по данному направлению. Дальше я передаю слово Оксане, и думаю, она сама очень хорошо расскажет о себе и проведет с нами полезный вебинар. А, спасибо большое, Елена, за такое душевное представление и вообще за такое потрясающее начало. А, наверное, стоит сказать начать с того, что я очень-очень рада быть здесь, с вами присутствовать, и я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет для вас максимально полезной. Прежде чем начать, хочу сказать такую вещь. Смотрите, дорогие девушки, я такой человек, я очень люблю, когда задают вопросы. Мне действительно хочется, чтобы материал, который я буду рассказывать, был вам полезен, пригодился. Поэтому не стесняйтесь по ходу моего повествования, если будут какие-то вопросы в чате. Пишите, можете сразу же написать, работаете ли вы с какими-то проектами, может быть, кто-то там английским занимается, кто-то там еще чем-то и так далее. Можете сразу же про себя рассказывать в комментариях в этом чате, вы уже знакомы наверняка, я вас не знаю. Вот. Но для меня это тоже будет полезно, я буду понимать, из каких вообще сфер приводить примеры. Так, я сейчас, включаю демонстрацию экрана, пожалуйста, скажите, получится сейчас или нет. Так, видна, да? Виден мой экран? Все, все, Елена, вижу. Отлично, отлично, да, я вижу. Так, ну что ж, начнем. Буквально пару слов расскажу о себе, как меня уже Елена представила. Меня зовут Оксана Висягина, я работаю в СММ с 2008 года, начала заниматься именно этим направлением, когда ушла в декрет и, скажем так, немножечко затянулась, поняла, что очень люблю направление вообще развития проекта в социальных сетях. Я работала с очень большим достаточно количеством проектов, но примерно с 2020 года ушла больше в направлении образования и выпустила, наверное, уже более 300, не знаю, уже сложных даже считать учеников в различных компаниях, различных курсах. У меня были свои курсы, также я работаю в двух достаточно крупных компаниях, и поэтому студентов достаточно много. И на основе, на базе проектов моих студентов также у меня достаточно широкий и большой опыт продвижения вообще совершенно разных проектов, поэтому еще раз повторюсь, если будут какие-то вопросы, пишите, это только приветствуется. Так, ну что же, координатор, куратор курсов по СММ, контент, Community Manager, Target Hunter, достаточно крупная компания для СММщика, пишу статьи о продвижении бизнеса, ну и достаточно много чем занимаюсь. Надеюсь, что сегодняшняя встреча опять же будет полезной. О чем мы сегодня с вами поговорим? У нас достаточно такая обширная программа. Мы вообще цель этой встречи для того, чтобы вы поняли комплексно, как работать на этой площадке в социальной сети во ВКонтакте. То есть мы рассмотрим прям буквально чуть-чуть про оформление, про контент и про таргетированную рекламу. Потому что все это взаимосвязано. То есть нельзя вот набирать, скажем так, аудиторию, сразу же включать рекламу, если у тебя не включены первый или второй пункт. То есть не подготовлено сообщество, не налажен, скажем так, контент. То есть нужно думать сразу же о пользователе и сочетать все вот эти элементы. Я сегодня постараюсь максимально вам передать логику, то есть, чтобы вот в одной этой встрече было все понятно. Если кратко, план занятий наш, чем отличается ВКонтакте от других соцсетей, чек-лист оформления сообщества, единый стиль оформления, подготовка сообщества к продвижению, как в пару кликов настроить рекламу, основы контента, виды контента, как оформить публикацию, где искать идеи, как найти свой стиль и основные страхи в конце мы с вами разберем при работе в социальных сетях. Ну что ж, поехали, как говорится. Так, чем отличается ВКонтакте от других соцсетей, особенности продвижения именно на этой площадке? Ну, стоит, как вот Елена вначале рассказала, что мы, собственно, сейчас возвращаемся к истокам. Стоит помнить, что мы изначально все продвигались во ВКонтакте, а потом переместились в другие соцсети. Почему? Почему мы перешли на другие площадки? Потому что во Вконтакте, скажем так, одно время был не очень хороший способ работы с авторами. Авторам давали очень маленький охват, и поэтому авторы и бизнес, соответственно, след за аудиторией, за авторами, переместился на другие площадки. Но. Несмотря на это, во ВКонтакте был и остается, это вот свежие данные, я погуглила, поискала, а, самая главная площадка России по охвату аудитории за месяц и среднесуточному охвату. То есть 58%, вообще всей аудитории социальных сетей, 58%, они находятся и присутствуют во ВКонтакте. Это огромнейший процент. Ни одна другая площадка не имеет такого охвата. Это сразу же ответ... Стоит ли продвигаться или же не стоит? Ну, сразу же ответ, что стоит, конечно же, аудитория вся здесь, ну во ВКонтакте. Также во ВКонтакте имеет самый подходящий управляемый инструментарий, максимально близкий по своим возможностям к сайтам, вообще к продвижению через Яндекс, Google То есть сообщество, публичная страничка во ВКонтакте может полностью заменить вам сайт, но это... Уникально, ни одна другая соцсеть не может тоже этим похвастаться, то есть у вас здесь может быть все, даже ваше сообщество ВКонтакте, ваши хорошие какие-то статьи, они даже могут выдаваться в поисковых выдачах, то есть, например, вы пишете какой-то уникальный текст, интересный для аудитории, и вас через поисковую систему ваше сообщество могут найти, то есть это тоже уникальная, скажем так, такая вещь. Но при этом привычных инфлюенсеров, то есть блогеров, здесь нет. Если мы хотим разместить рекламу, как, допустим, на другой площадке мы размещали рекламу через блогеров, здесь такой возможности нет. А здесь только вот работают какие-то сообщества, тематические странички. Это на самом деле малоэффективно, то есть такое продвижение не работает. И стоит тоже сказать, что во ВКонтакте очень хорошо развита, развита таргетированная реклама. И возможности настройки здесь, именно настроек таргетированной рекламы вообще больше, чем в каких-либо других соцсетях. Так, вижу чат, походу буду смотреть. Это вот последние данные, то есть последние, да, вот, по-моему, там 4 месяца, я уже не помню, смотрела. Так, так, все, включим видео, отлично. Угу. Вот, так, Дальше. Что еще стоит сказать про отличие этой площадки от других площадок? Визуал постов здесь второстепенен. Если в других, на других, в других соцсетях очень важно было, чтобы вот фотографии между собой сочетались, мы вот планировали заранее ленту и так далее, то во ВКонтакте это не важно. То есть в визуал постов он, конечно же, играет роль, но он второстепенен. Аудитория считается более такая думающая, более читающая. Хотя казалось бы, да, одна и та же аудитория, но нет, как тоже есть такое, что главный текст, что вы пишете. И во ВКонтакте имеет огромный вообще функционал работы с текстом, форматов работы с текстами. Здесь можно публиковать статьи, то есть статья – это когда текст, вы можете картинки, видео вставлять, это очень удобно. Можно делать опросы, вопросы, посты, ну, то есть обычные посты с опросами, пост, то есть идет у вас пост, опрос, либо же маленький пост с вопросиком, статья, вопрос, ну и так далее, сочетать. Такого разнообразия на других площадках тоже нет. Но есть, конечно, такие другие нюансы. Например, клипы и истории те же самые истории, с нам. Здесь не пользуются популярностью, но комьюнити, объединение, то есть аудитории и лояльность аудитории, это очень важно, я про это сегодня буду еще раз говорить, то есть в ВКонтакте очень-очень важна работа с людьми, не просто вот вы какую-то там рекламу дали и забыли потом про пользователя, очень важно, скажем так, вот формировать лояльную, такую то теплую и добрую атмосферу в ваших вот страничках, сообществах, это здесь важно, на этой площадке. Так, ну, быстренько буквально пробежимся, мне сказали, что здесь есть и опытные начинающие специали... <смех> люди, специалисты, поэтому буквально быстренько пробежимся по чек-листу оформления сообщества профиля во ВКонтакте. Если же будет что-то непонятно, пожалуйста, пишите комментарии или же, может, после эфира я там еще какую-то дополнительную информацию это по техническим настройкам, ну, то есть это все приветствуется, если что-то будет непонятно, пишите. Так, давайте быстренько. Форматы присутствия – это личная страничка. Если вы продвигаете себя как эксперт, вот меня часто спрашивают, на самом деле, особенно те, кто приходит в других площадок, стоит ли заводить личную страничку или же стоит заводить публичную страничку. Ну, люди путаются немножечко, и непонятно, что, как отличается. А личная страничка, она выглядит вот так. вот, Например, моя страница она максимально простая, ничего здесь особенного нет. Если же вы являетесь экспертом, например, вы психолог или вы преподаватель английского, может быть, других языков, или у вас там, не знаю, любые, ну, любо, любая экспертность, и вы продвигаете себя как личность, как эксперта, иметь, скажем так, хорошо оформленную личную страницу, это очень и очень важно. То есть позаботьтесь о том, чтобы у вас была красивая вот фотография на аватарке, потому что даже если вы ведете супер прям профессионально ваше сообщество публичной странички, но вдруг какой-то вот человек захочет поинтересоваться, а что же вы за личности найдет вас во ВКонтакте и перейдет, допустим, на вашу личную страничку, видит, что там совсем ничего нет, но это может аудиторию огорчить. Ну, то есть постарайтесь заполнить что-то, написать свое настоящее имя. Фамилия это тоже важно, статус какой-то можно, вот у меня самое простое, чтобы были приличные фотографии и желательно всегда написать какой-то приветственный пост, который можно закрепить, через который люди могут с вами познакомиться. Ну приветственный пост я еще чуть-чуть попозже покажу. Вот. Кроме того, есть у нас публичная страничка. Я решила показать на примере вот одной очень хорошей женщины, с которой мы а, работали и работаем. А, девушка, женщина, она а, занимается изготовлением сыров, сыры ручной работы. Вот так я сейчас перемещу. Вот так вот. Вот так вот. Видно будет. вот. вот так. Угу. В общем-то, это сырые ручные работы. Вот так вот выглядит страничка публично. Я показываю не ее личную страницу, потому что лично мы так и не завели, хотя я вот как раз-таки настаиваю на том, как это важно и нужно. Но, тем не менее, вот так вот выглядит публичная страничка. То есть, как вы видите, это максимально приближено к сайту. Здесь есть хороший такой функционал. Это и обложка, и какие-то вот названия, статус. Есть информация, с которой мы можем познакомиться, ну, чем занимаются в этом сообществе и так далее. то есть это удобно. Что еще есть в публичных страничках и чего никак неудобно? Вот что еще есть в публичных страницах, чего нет а, на личных страницах. Есть у нас возможность сделать, создать меню. Мы можем какую-то акцию настроить, показать. Мы можем, собственно, показать наши товары, разместить их. Мы можем тоже публиковать контент интересный. Вот видите, у нас боковое меню есть, есть вот альбомы, статьи, ссылки и так далее. Ну то есть это прям максимально близко и похоже к сайту. Очень важно, чтобы сообщество было оформлено хорошо, вот, чтобы оно было приличным, красивым, потому что а, во ВКонтакте аудитория, ну, скажем так, хотя я говорила, что визуал постов не так важен, но как выглядит ваша страничка или как выглядит ваше сообщество, это достаточно важно. Я чуть больше позже буду еще примеры показывать больше. Что создать? Сообщество или публичную страничку? Если вы заходите в создание, только-только вот, ну, с нуля что-то создаете, может кто-то запутаться, потому что достаточно много вариантов. Вот то, что я выделила красным таким вот, обвела красным, по сути, это одно и то же. Бизнес, тематическая страничка, бренд, организация, публичная страничка. Это все одно и то же. Это ваше Страница, страница проекта. Вы можете создать группу, именно группу по интересам или же мероприятие. Оно будет немножечко отличаться, но это, скажем так, условно. Там, вот, если кому-то интересно, поставьте плюсики, расскажу подробнее, чем отличаются. Но это такие маленькие-маленькие нюансы. Ну, вот в основном, вот самое вот главное, что я выделила, что публичная страничка – это официальная площадка для продвижения объединения, там, марки торговой продвижения объединения вокруг известной какой-то личности. Она, публичная страничка, ее нельзя закрыть. Она является открытой для всех пользователей социальной сети. А группа – это площадка, объединяющая людей по интересам. Здесь можно общаться, задать вопросы, собственно, как и на публичной страничке на самом деле. Вот. Но группу можно закрыть. Так. Чатик. А, плюсик, плюсик. Хорошо. Так, я не помню, мне, нет, у меня здесь этого нет, это так скажу. Чем еще не отличаются? Но вот смотрите, самое главное, что публичная страничка, она всегда открыта. Если человек подписывает, лучше создавать публичную страничку. Сразу же забегу вперед. А группу можно закрыть. То есть это может быть прям такое закрытое объединение, вы можете туда а, приглашать, там по приглашению специальному и так далее. Вот а, Публичная страничка, если человек на нее подписывается, у него в подписках будет, а, будут видны все страницы, на которые он подписан. Это дополнительное, скажем так, продвижение. То есть, например, я вижу, что кто-то из моих друзей подписан на какие-то вот странички там, про СММ, про бизнес. Я могу, увидеть подумаю, угу, интересно, возьму-ка, по я тоже подпишусь. Группой не отображается в списке подписок, и поэтому на группу вот так вот просто не подписаться. Вот, наверное, это самое такое вот главное отличие, таких вот сейчас еще нюанс, нюансов, наверное, не вспомню. Вот, группа, она как бы есть, группа объединения, публичная страничка, ей можно дать различные названия, то есть можно там написать, например, вот как раз -ки... не вижу, здесь у меня, Нет, у меня здесь не отображается, вот, ну, то есть можно дать название, например, что там, эксперт, там, психология или же, не знаю, вязание, йога там и так далее. То есть что-то можно на публичной страничке подписать, и в списке это будет тоже хорошо отображаться. А в группе такого нет. Вот. В такого нет. Так, угу. Так, идем дальше. Чек-лист, про который я сейчас буду рассказывать вам далее, настроить очень легко и просто. То есть все разделы мы настраиваем через кнопочку управления. Вот есть такое колесико, называется управление, и через вот эту кнопочку очень просто настроить любые разделы. То есть вот я нажимаю на кнопку управления, перехожу в настройки, у меня раскрывается вот такое широкое меню, и мы, собственно, можем настроить название, описание, обложку поставить, адрес написать, странички и так далее. То есть можем вот разде... посмотреть, какие у нас есть разделы. Кстати, вот именно через вот эту кнопочку раздела мы можем а, выбирать, какие разделы будут у нас показаны как главные, а какие разделы второстепенные. То есть какие у нас будут отображаться в первую, вторую, третью и так далее. Вот и так далее. То есть ссылки, адреса, меню, а, работу с участниками группы – это все осуществляется через вот эту гру... кнопочку настройки. Вот, это важно. Переходим к самому чек-листу оформления странички или же сообщества. Если вы, допустим, вот, кстати, не написали в чат, кто чем занимается, если есть желание, можете написать, чтобы я такие примеры уже более конкретные приводила. То есть, если вы создаете, скажем так, какое-то сообщество для того, чтобы делиться своими идеями, собирать вокруг себя аудиторию, ну, чтобы делиться просто чем-то, чем-то рассказывать, или же вы продвигаете что-то вот такое конкретное, то, как я уже говорила, очень важно, чтобы ваше сообщество-страничка была хорошо оформлена, чтобы она была привлекательна, что очень важно учесть прямо вот, по пунктам пойдем, что важно. Название. Отображает название вашего проекта. Собственно, вы пишете, про что вы говорите на этой страничке. Я сейчас вам прочитаю просто, скажем так, основные пункты, а потом покажу на примере. То есть название должно быть. Это ключевые слова поиска, потому что если вы пишете, допустим, а йога, там, не знаю, фитнес, то именно по этим словам люди могут вас найти через поиск это дополнительное тоже продвижение. Статус, статус обязательно тоже указывайте, пишите, там, УТП какой нибудь ваше уникальное там, преимущество. Призыв к действию, например, подписаться, получить что-то в подарок и так далее. Контактные данные, акции какие-то. То есть, это все можно указать в статусе. Описание сообщества – это краткое описание, ТП, тоже контакты, офер можно сделать, какие-то ключевые преимущества. Только, очень важно, избегайте в описании сообщества, я сейчас покажу на примере, избегайте каких-то длинных текстов, потому что длинный текст никто не читает. Вот, вот этот вот параметр описания старайтесь написать кратко, почему стоит подписаться и что вообще. Ну, допустим, я увидела ваше сообщество в рекламе, я перехожу к вам, смотрю, я должна из этого описания понять, это буквально один-два абзаца, что мне здесь делать, почему мне стоит здесь остаться. То есть это достаточно важно. Вот, а адрес – это название вашей компании, вообще название вашего проекта, чего угодно, на латинице. Кнопка действия, она должна быть обязательной, должна соответствовать нужному призыву, например, подписаться, написать, а там, что еще может быть. Так, я хочу ее поднять, мне нравится. Да, вот так вот. Вот. Отлично. вот, она должна быть и соответствовать нужному призыву. Вот, дополнительная информация, это блок информация о вас. Какие могут быть разделы, какие разделы важны. Это раздел ссылки, фотоальбомы, видеозаписи, клипы, сюжеты, контакты. Еще важный раздел это товары или услуги. Меня часто спрашивают на самом деле, стоит ли вообще включать все разделы. И хочу сразу сказать, что важно, чтобы разделов было много, потому что тогда ваше сообщество, ваша страничка выглядит максимально такой наполненные, привлекательные. Вот я вижу комментарии, пишу. Давайте сейчас на примере покажу. Так, комментарии. Это я написала последнее, да? Или кто-то еще есть, девочки? А я написала, мы, мы в рамках, я поясню, Оксана, да? мы в рамках нашей программы девочки э, инициируют, разрабатывают и реализуют проекты, но они в основном социального или общинного характера. И вот я предлагаю по ходу нашего вебинара проецировать возможность открытия специальной странички да, для вот продвижения проекта. Я думаю, вот я бы очень рекомендовала всем вам это сделать, потому что это же вот, знаете, такая возможность самовыражения. Я очень, я раньше вела свою страничку в другой соци социальной сети, вот. а сейчас я пока что еще не начала активно публиковать контент на своей страничке ВКонтакте, но для для этого есть причина потому что я пишу достаточно большие статьи меня многие знают я там ну, в многих там проектах уже как топ автор участвую вот то есть у меня как бы есть возможность самовыразиться, что-то рассказать но все равно я думаю что обязательно нужно а, что-то публиковать рассказывать делиться с аудиторией так вот смотрю психолог вот психологу обязательно до да, нужно вот продвигаться через ну, рассказывать о себе через ВКонтакте. А, страничка по продаже шаров вообще не идут заказы через институт, шли отлично так хорошо мы можем об этом в конце поговорить. Шары, знаю такие проекты, и через Инстаграм и через ВК можно продвигаться, учитывая, что сейчас, а, сейчас я... ну, ладно, прям одну минуточку, расскажу. учитывая, что сейчас аудитория перешла на площадку ВКонтакте, по сути, вы можете, вы же наверняка работаете где-то в локальном каком-то районе, в локальном городе, постарайтесь привлечь максимально аудиторию этого города, именно ваше сообщество. То есть а, устроите какой-то конкурс, розыгрыш, а, постарайтесь ну, какой-то контент делать, тоже интересная аудитории, чтобы они к вам приходили, чтобы а, максимально сделать изначальный акцент даже не на продажу, а на то, чтобы просто к вам а, люди подписывались, и аудитория города, она была на ваших страничках. Так, ну давайте по продвижению проектов, тогда чуть в конце мы поговорим. Можете писать, я с удовольствием отвечу. Организация, праздник, шикарная, да, тоже. Ужас просто. Фитнес-эксперт, физкультура, питание, спорт. Отлично. Страничка «Публичный психолог». Насколько ВК читаем за границей? За границей мало читаем, сразу скажу, тоже по-честному. Мало читаем. Есть аудитория, которая переходит за границей. Но я не могу сказать, какой точный процент. Я знаю, что очень мало. Так, ну хорошо, и в, Instagram, и в ВК пока нет, надеюсь, что после этой встречи я дам какие-то вам инсайты и полезные вообще вещи, чтобы аудитория к вам приходила. Давайте посмотрим все равно пока базовую информацию. Это оформление сообщества. Вот я хочу сделать акцент на том, что оформление очень важно. У меня очень много студентов, и когда тоже мы на каких-то встречах разбираем, почему, скажем так, не покупают, почему аудитория не совершает нужное действие. Вот что я говорю, что очень-очень важны все логические связки. То есть начиная от того, как вы оформляете, куда человек приходит. Ваше сообщество – это как витрина магазина. То есть я прохожу мимо. Вот, допустим, иду по улице, прохожу мимо какой-то витрины, я вижу, ну, там как-то не очень, как-то серенько, блёгленько, как-то мне не хочется туда зайти. Я иду дальше, вижу там, вау, красиво, так все оформлено, так ярко, там какие-то цвета красивые. Я думаю, ой, как здорово, интересно, пойду-ка я туда зайду. То есть это важно понимать, что... Оформление сообщества – это очень важно. Например, вот хочу вам показать а, прекрасное вообще сообщество одной девушки, прямо чудесной. Она занимается пошивом... А детского текстиля, то есть она прям вот сама шьет, хотя у нее производство, она сама этим всем занимается. Это ну, вот детский текстиль, это вот постельное белье для малышей совсем маленьких. Посмотрите, как вот оформлено вообще хорошо сообщество от обложки. Кстати, обложка обязательно тоже проверяйте. В компьютерной версии она выглядит вот так вот, как вертик... горизонтальная обложка. В мобильной версии она вертикальная, то есть нужно ставить уже изначально в кнопочке управления, Два формата вложек. Один формат – это горизонтальный. Второй формат – это вертикальный. Оно вот так вот будет вертикально. Это важно, это тоже нужно учитывать. Вот, соответственно, посмотрите. То есть оно изначально на этапе оформления как здорово сделано. Мы видим, что сообщество такое уютное, красивое. Мы видим ключевые слова «Производство текстиля для малышей». Мы видим вот какой-то призыв действует, типа супербокс супербокс в подарок только до конца июня». То есть это такая классная акция. Я это вижу сразу, мне это привлекает. Потом оформлено меню, я вижу сразу, какие разделы здесь есть. Есть информация, вот, привет, я и шью волшебные наборы в кроватку малыша. То есть в этом сообществе все есть то, что я перечислила выше. Вот чек-лист, вы потом сможете презентацию по открыть и сами себя проверить. Есть раздел статьи, есть сюжеты. Сюжеты этой истории, которые мы объединяем сюжеты. То же самое, как stories и highlights. Фотоальбомы видео, где мы видим человека, то есть, это не обезличенное сообщество, мы видим девушку, которая занимается этим постельным бельем, мы за ним, мы заказываем у человека, то есть, это сейчас тоже очень важно, чтобы вы вели не какие-то даже вот шарики, организации праздников, не нужно прятаться и прятать себя, показывайте себя, рассказывайте о себе, люди сейчас очень любят покупать у людей, а не у каких-то компаний, за которыми вообще непонятно, кто скрывается, кто стоит и так далее, мы хотим покупать у людей. Так больше доверия. Поэтому всегда показывайте себя. Вот, например, как эта девушка. Ну, это прям хороший пример. Есть обсуждение, отзывы, контактная информация. Есть раздел «Товары», есть клипы, которые она использует. Клипы, смотрите, есть и клипы, видеозаписи. И есть, соответственно, пост закреп. Вот так он выглядит, что вот завершаем июнь, красиво, у нас такая-то -такая акция. То есть все достаточно миленько. Вот то, что новенькое в ВКонтакте, клип или видео. А вообще, что лучше делать? Вот. Смотрите, вот я показала, что вот оно здесь отображается как если это вот мобильное отображение сообщества. Клипы, вот видео. Как оно выглядит? Клипы это просто, скажем так, горизонтальный формат, и видео могут быть достаточно длительными. То есть я не помню точную длительность, но и 2 и 3 часа я видела видео во Вконтакте. То есть вы можете загружать любую длительность. Клипы это то же самое, что и Reels и ТикТоки. То есть, это вот такие маленькие вертикальные видео, которые, ну, 60, по-моему, секунд. Сейчас боюсь соврать. Не помню точно ограничения по времени. Вот, что использовать, клип или видео, если вы публикуете видео, когда пользователь открывает ваше видео, он сначала видит рекламу, это прям максимально неудобно, то есть для того, чтобы посмотреть, вот, я знаете, у меня было такое сообщество, тоже очень классное в продвижении, у нас было сообщество спортивных собак, то есть это был прям спорт, амуниция для собак, бойцовых таких вот хороших, вот, и мы публиковали очень много всяких видео, тренировок, упражнений, у нас были видео, короткие. И мы их публикуем, и человеку, чтобы посмотреть 10 секунд видео, тогда еще не было клипов. <со> <со> чтобы посмотреть 10 секунд видео, ему нужно посмотреть 15 секунд рекламу. Это прям вот максимально неудобно. И до сих пор это есть на все видео ВК ставит рекламу. В клипах рекламы нет. Но прям вот такого, что вы открываете клипы, там рекламы есть нет, такого нет. Хотя, конечно же, реклама, в принципе, там есть. Поэтому лучше делать клипы по возможности. То же самое новенькое, это вот сюжеты и истории. Вот опять же я сделала с мобильной отображения. Вот, кстати, автоэксперт, тоже личный бренд продвигает молодой человек, тоже один из моих проектов. Вот, тоже очень здорово. Мы изначально пошли а, продвижение через компанию, то есть, а, такой, скажем так, бренд, который занимается подбором автомобилей, поняли, что это не очень хорошая история, и стали а, делать акцент в продвижении на нем, как на автоэксперте. Особенно когда стали вот, происходить всякие такие вещи, скажем так, и ситуация в мире меняться. Вот его мнение, как автоэксперта по именно машинам, оно прям вообще очень классно аудиторию приходит. Так я прям вижу, что я засвечена. Прощение, солнышко. Вот, а как создать вот такие сюжеты, истории? Просто нажимаете, опять же, с мобильной версии отображения, нажимаете вот на вот этот вот значок, все, и у вас записывается история. Потом историю вы сохраняете и создаете сюжет. Вот, нажимаете на плюсик, создаете сюжет. Вы можете объединить сюжет из историй, которые у вас уже были опубликованы, либо создать совершенно новый сюжет и записать новые истории. Вот, делается это достаточно легко и просто. Вот, На примере вот женщины, которая занимается сыром, вот у нас такие прикольные, вот, красивенькие сюжеты. Так, переходим к единому стилю оформления. Да, очень крутые блогеры открыли свои странички во ВКонтакте, но, знаете, почему-то вот не идут блогеров во ВКонтакте. Я еще... Ну, как бы они ä, существуют там, но они не имеют той, публико... той популярности, которая была в Инстаграм. Почему? Ну, это прям можно пофилософствовать. Почему? Во-первых, огромный процент аудитории блогеров потерялся. Ну, прям огромнейший. Во-вторых, а во но ну, все-таки многие блогеры не могут перейти на эту площадку. Истории не работают, трилсы не работают, вот эти клипа, они только-только сейчас начинают вконтакте развиваться. Блогерам непривычные блогеры как-то не очень привлекаются. Вот. Так, так, так, можно, так. можно я все-таки возвращаюсь к этой теме? Я знаю ну, очень, одну очень крутую э, блогер, да, она подстраивается под эту сеть вконтакте, да, она начала писать статьи, там еще что-то, еще что-то. То ну, Но это хороший блогер, да. это не вот... Блогер. Разумный блогер, да. да. Ну, давайте будем честны, я тоже знаю хороших блогеров, которые сохранили аудиторию, и в Телеграм тоже они перешли его ВКонтакте, да, но это... Да. Это блогеры-эксперты. Мне кажется, вы имеете в виду тоже блогер-эксперт. Есть да, разные да, блогеров. Да. Есть блогер-блогер, вот прям вот, я не знаю, там, я не очень такая молодежная. Ну То есть есть прям блогеры-блогеры, которые занимаются только блогерством, а есть блогеры-эксперты. И блогеры-эксперты, конечно же, они хорошо адаптируются. Вот у меня очень много на консультации были, приходили прям медики, врачи, вот я сейчас работаю тоже с очень известным, хорошим врачом и стеопатом. Они как и блогеры продвигаются, и как эксперты, то есть в области медицины. Mm -hmm. И это очень здорово. Конечно же, аудитория их читает и любит и так далее. И они могут адаптироваться. Но если блогер только снимал сторис, как у него проходит день, и там какие-то танцы, ну, в детстве, понятно, да, понятное да, дело, да. что он да, не завоюет здесь аудиторию. Mm -hmm. вот. Именно эксперты, да. Сделать... А yeah. мы хотим быть экспертами. Да, это хорошо, лучше быть экспертом на самом деле, потому что так больше возможностей, то есть с тем, что вот ушел ТикТок и ушел вот Инстаграм в том формате, в котором он был, скажем так, сейчас, больше возможностей развития именно у экспертов. Раньше в ВК невозможно было сделать сторис в сообществе, сейчас можно в любое делать вообще. Да, сейчас хоть 100 человек, хоть 0 человек можно делать истории, они открыли их для всех. Единственное, что истории почти никто не смотрит. <laughs> у меня была отдельная прям лекция вообще вся засвечена? Ну, У меня была прям отдельная лекция по истории во ВКонтакте. Вот. И вот весь смысл лекции был, конечно же, такие маленькие крошки того, как вовлечь аудиторию, но все равно это очень сложно. И еще нужно понимать, что вот смотрите, как прям идет ранжирование историй. А сначала вы видите истории ваших друзей, потом тех, на кого вы подписаны, и только потом странички, публичные сообщества, на которые вы подписаны. Поэтому как раз таки если вы эксперт, например, психолог, вы развиваете и личную страничку, и публичную страничку, то с вашей личной страницы еще есть шанс, что вас будут смотреть. Вот меня прям ну процентов, наверное, 30 аудиторий смотрят с личной страницы. Но в сообществе вообще как бы очень грустно, потому что люди даже просто не доходят. То есть сначала друзья, потом подписки, только потом где-то там сообщество. Ну, то есть именно само плохое ранжирование. Когда мы заходили в Инстаграм, мы видели всех. Алгоритмы нам показывали тех, кто нам интересен. Здесь алгоритмы так не работают. И это плохо. Вот. Но все равно делать их можно. Единый стиль оформления вот это тоже важный вопрос. Хочу сразу сказать: единый стиль оформления может быть, а может и не быть. То есть, ну да, он может быть, а может и не быть. Как бы вы можете прям заморочиться и сделать прям все очень красиво, стильно, например, только в голубом цвете. Можете не делать. Вот, например, оформление сыров. У нас здесь особо такого прям дизайна нет. Ну, какая-то простая обложка. Вот на меню мы поставили просто наши фотографии. Нам ничего дизайнер не отрисовывал товары, собственные товары. Ну, вот посты вот выглядят просто так красиво, сочненько, потому что это еда, сыры, это красиво. Вот, а так ничего по сути особенного здесь как бы и нет. Но единственное, что нету таких наляпистых, например, что обложка желтая, товары зеленые, там меню розовое. Такого нет. Просто как бы все вот так вот аккуратненько. Мне кажется, вот аккуратность – это самое главное. А может единый стиль быть. То есть, например, вот эксперт в продажах Татьяна Малахова. Сразу не знаю, какой это эксперт, просто я ее увидела, увидела единый стиль, подумала, что приведу в пример. Ну вот, соответственно, вы видите, что обложка в черном цвете, все товары в черном цвете, статьи. Вот по видеозаписи, это именно уже дизайнерская работа. То есть здесь видно, что прям, например, вот этот мы создали через сервис Canva сами, прям вообще элементарно. Здесь же я думаю, что, хотя знаю, ну здесь я думаю, что дизайнер проработал, сделал все эти элементы. То есть вы можете либо прям делать какой-то прям вот суперкрасивый дизайн, либо не делать и а просто создать такое аккуратное сообщество, чтобы оно смотрелось. Ну вот еще пару примеров, например, по вот окрашивание блонд, вот тоже вот такая обложка. Вот, или вот у меня, как раз, «Стань счастливым хозяином золопсихолог». Люблю вообще проекты с животными связаны. Вот, как раз, и Достаточно мило, просто, вот, как, вот такой хороший, аккуратный стиль. То есть важно, чтобы было просто аккуратно и симпатично. Еще один пример хочу показать, он такой тоже, кстати, вот здесь показано как раз, что прям вот тоже можно не супер прям вот напрягаться, тратить там много денег на дизайн, можно просто, опять же, повторюсь, это слово сделать аккуратно. Например, это очень известная женщина, она преподаватель английского языка. Вот. Ну, я покажу вам публичную страничку и личную страничку, я как раз и покажу, как это все вот, он тоже должно сочетаться быть взаимосвязанным. Например, вот она публичная страничка вот он, English teacher, преподаватель английского языка. Особого оформления здесь нет. Но ну, просто сделано как бы вот ну, достаточно вот аккуратно. Опять же, все элементы основные соблюдены по чек-листу в этом сообществе. И У этой же женщины есть своя личная страничка. Мы видим, что здесь есть аватарка приличное лицо тоже. Соответственно, видимо, дублируется информация про английский язык. И что самое главное, вот я внизу прикрепила, есть закрепленный пост, про который я говорила чуть раньше. То есть, если вы продвигаете свою тоже личную страничку, напишите первый пост, и вы его закрепите там прям вот. Ну, не нужно даже показывать, есть эта кнопочка, вы увидите, закрепить пост. Вот, пусть это будет информация про вас и о вас. Так, ну что, сейчас мы будем говорить с вами про рекламу, самое такое интересное. Канва для россиян сейчас закрыта. Да, она закрыта. Чем можно заменить Канву? Сейчас я вам могу прям список дать хороших прям сервисов. Знаете, может быть, как сделать? Елена, я могу прислать список? У меня прям есть хороший список. Прислать. Очень это да, актуально сегодня. Да, угу. у меня есть список, э, потому что я что-то помню на одном эфире для создания историй, <свят> облажалась, и неправильно про, про это, произнесла название, мне написали в комментариях, а не так произносится. <свят> вот давайте я вам просто прям сразу после эфира, э, я как уже говорила, я работаю в сообществе Target Hunter, и мы, это очень крупное сообщество, для а, да. угу. меня вообще не видно. Это очень крупное сообщество для СМ-специалистов. Ему публиковали несколько постов. Я вам прям ссылочки скину, это мои посты в том числе. А, то есть, чем можно заменить сервис Canva. Вот. И очень хорошая прям вот одно де... нам девушка подписчица прислала прям одного приложения: прям разбор дек... детально, буквально с картинками, по шагам, как можно заменить. Вот. То есть, ну, пришлю, есть хорошие аналоги, прям тоже легкие и удобные. Вот, я прошу Гелене, Елен тогда перешлет. Так, говорим про рекламу. Подготовка сообщества к продвижению. Ну, прям тоже вводная информация быстренько. Перед запуском трафика рекламы обязательно оцените критично, взглядом. это я повторяю, то, что я говорил ранее, площадку, на которой вы будете вести рекламу. Представьте себя на месте вашего клиента или будущего подписчика. У вас есть там всего лишь 3 секунды, чтобы понять, перейдя по рекламе, интересно вам. Это или нет, заинтересует вас данная группа или нет. Допустим, если вы психолог, а человек переходит в ваше сообщество, и вот за три секунды он не может понять, что ему будет интересно в этом сообществе, что ему там делать, он оттуда уйдет. Потому что зачем подписываться на сообщество, а еще мы должны учитывать, что все наши подписки видят наши друзья, и как бы некоторые люди иногда не хотят много подписок иметь. Ну, то есть нужно действительно понимать, то есть человек должен понять, что его здесь ждет, что ему будет интересно здесь. И вот, например, йогу я взяла. Какое сообщество готово больше к приему трафика? Вот сообщество 1, первое. йога для тебя, сообщество 2, категору. Вот напишите просто в комментарии один или два, какое больше готово. Я когда делала такой интерактив для Инстаграма, меня почему-то всегда по-разному называли. Было не так очевидно. Ну вот, ну-ка посмотрим. Один или 2. 1. Ну вот. Ну вот. А может быть у вас по-другому отображается? Почему один-то? Два, вот два. Конечно же, два. Ладно, я сейчас объясню, почему. Да, вот этот интерактив у меня уже в который раз почему-то неожиданный итог. Если мы берем сообщество «Йога для тебя», я вот перехожу в это сообщество, я не очень понимаю, что меня здесь ждет. Вот, век живи, век практикуй. Ну и что? Какая-то маленькая обложка, не очень понятная. Меню, видите, просто какая-то галка, ничего нет. Описания информации нету. Что у меня будет? Зачем мне подписаться на эту группу? Что вообще меня здесь ждет? Что здесь будет? В то же время, ну, конечно же, это очень известный блогер уже, который продвигается, тем не менее. Ну, я не стала толкой Искать примеры, взяла просто самое такое очевидное категору. Гуру здесь уже красивая аватарка. Мы видим человека, который там нормально видим, не в какой-то перевернутой позе. Мы видим человеку, которого будем с нами заниматься. Мы видим хорошее предложение, год йоги в подарок. Мы видим описание, про что здесь, что это за эксперт и так далее. То есть второе сообщество, на самом деле, оно с точки зрения, если мы увидим два сообщества в рекламе, первое и второе, ну, простите, будут подписываться на второй, да, на красивую обложку. Пусть даже здесь вот в первом сообществе супер какой-нибудь там экспертный эксперт, но я этого не вижу, и пользователь этого не увидит, что там какой-то крутой, классный эксперт. Не видно этого. А здесь мы видим максимально подготовленную площадку. Вот. то же самое здесь вот тоже йога и йога вот йога для начинающих практикующих йога йогопедия вот ну, опять же нету здесь вообще ни меню ни блока там услуги ни о себе ни там вот сюжетов ни, ни видео ничего нет то же самое Катя Гуру. Посмотрим по чек-листу, по чек который я опубликовала. Все есть. Есть истории, есть меню, есть сюжеты, есть клипы, есть статьи и так далее. так далее То есть в этом сообществе все максимально готово. Если я увижу два сообщества в рекламе, я перейду на второе и останусь там. Потому что в первом, опять же, я не понимаю. Кстати, смотрите, тоже ошибка. Дана ссылка, которая не кликабельная. То есть я не могу по этой ссылке перейти, а копировать ее, чтобы ввести в браузер, тоже я не буду. Вот. Как настроить рекламу в пару кликов на сообщество? Давайте об этом поговорим. Может быть кто-то знает, может кто-то не знает. А давайте прям плюсики. Знаете ли вы, как настроить продвижение сообщества через само сообщество, не даже не заходя в рекламный кабинет? Знаете ли нет? Плюсик и минусик. Чтобы я тоже знала, задерживаться здесь или нет. Можно настроить рекламу, даже не будучи таргетологом и не нанимая. Ну, хорошо, все, значит, не зря сделайте тысяча один скриншот, который я сейчас покажу. Если что-то будет непонятно, я прямо в ВКонтакте зайду и тоже покажу это прямо ВКонтакте. Вот, кто-то знает, хорошо, Виолетта. Вот, смотрите. Можно настроить рекламу на свою страничку публичную, не нанимая таргетолога специально, не тратя на это дополнительные деньги. Как это сделать? А, да, сначала небольшая вводная информация. Вообще основных способов привлечения аудитории, то есть меня тоже попросили сказать по логику, логика того, как мы привлекаем аудиторию. Ну, прям вот тоже. Это же не курс по таргету, просто самое такое основное. Как мы можем привлечь аудиторию? Самый популярный способ это какие-то конкурсные механики, форматы: что подпишись на мое сообщество за что-то. То есть, например, подпиши, получи чек-лист, получи, получи подарок видео такое-то, получи, подпишись и так далее. Например, вот, вот, одна девушка тоже мне показывала недавно: курс по сценическому ораторскому мастерству, они сделали за подписку, там маленький мини-курс, как подготовиться к выступлению. Мини формат это она ну, такой прогрев перед, перед основным курсом но это не важно просто такой подарочек мини курсы с семи уроков вот как подготовиться к выступлению, какие-то там пару прождите вот то есть мы можем что-то дать в подарок вот, либо прям вот конкретный конкурс то есть если например у вас а, продвижение праздников или вот шары были что вы можете сделать вы можете например подпишитесь и получи там три шарика в подарок ну, да, ну например если это растратно то вы можете в принципе сделать конкурс то есть например конкурс а, среди подписчиков мы разыграем большой подарок и сделайте его то есть заложите бюджет этого подарка как а, не бюджет того чтобы я потеряю все я сейчас отдам этот подарок за три тысячи я теряю эти три тысячи рублей допустим нет думайте о том, что это продвижение, в которое вы вкладываетесь. То есть, да, вы тратите деньги на подарок, но это вам приносит аудиторию. Потом, кстати, вы можете считать, например, ко мне пришло с этого конкурса 300 человек, разделим на стоимость подарка, сколько там цена одного подписчика. Всегда нужно считать в итоге, что у нас по какой стоимости выходит. То есть, вы можете сделать какой-то конкурс среди подписчиков, например, сообщества, мы разыграем какой-то там, не знаю, там вот классный набор шариков или какой-то проект праздник или что-то еще, вот психолог может, ну, консультация психологов не очень хорошо идет, здесь лучше какой-то чек-лист дарить, вот, или какое-то видео. И все, и в рекламу запускайте, и, соответственно, можете привлечь аудиторию. Второй способ – это привлекать на акции спецпредложения, ну, то есть, например, у нас там распродажа, скидка там 50% на то-то, то-то, спецпредложения, как вот, например, текстиль, мы видели, что до конца июня там подарок, уже не помню, что-то в подарок. Ну и третье, когда мы привлекаем подписчиков к качественным контентом, Это очень классный способ продвижения. То есть это может быть визуальный контент, либо же текстово-графически-визуально. Это когда, например, вы показываете, например, вы дизайнер, дизайнер интерьера, ну, допустим, и вы показываете примеры ваших работ по, работ по дизайну и привлекаете так людей. Если же вы психолог, вот написали мне нишу психологии, то, например, вы можете написать классный пост, прям вот, но взять какую-то проблему в вашей аудитории, одну, только одну проблему, берете одну проблему, пишите пост, который будет релевантен, интересен вашей аудитории и запускайте его в рекламу. У меня вот это работает очень здорово. Приходит аудитория, которая интересен текст. Так еще набрать бы подписчиков инстаграм Я набрала тысячу реальных людей за месяц. В ВК 7 человек. Ну а что вы делали во ВКонтакте? Давайте так. Что вы сделали во ВКонтакте, чтобы привлечь аудиторию? Напишите мне, и тогда вот мы сможем обсудить, что пошло не так. Вот. ВК 7 человек всего, и вообще никто не подписывается. Смотрите, когда мне так пишут на каких-то вот консультациях или так далее, вот эфирах, я прошу прислать сообщество, чтобы его разобрать. Я не знаю, сейчас мы успеем в конце это сделать, или нет. Я обычно пришу, прошу прислать сообщество, и я прошу перечислить, что вы делали для того, чтобы набрать людей. Когда присылают сообщество, я смотрю, обычно что то не так с оформлением, то есть я смотрю, нахожу ошибки, говорю, что ну посмотрите, как бы на вас не подписывается, вот поэтому, либо же я вижу, что контент какой-то, ну вообще неинтересный, мы сейчас будем говорить про контент с вами, то есть никакущий контент, и опять же, зачем человеку подписываться на сообщество, где он не видит никакой для себя пользы, ну зачем? Нет смысла. Вот, либо же мы смотрим, что какие-то способы. Так, перенесла, ну вот пока я только перенесла часть постов из Инстаграм. Запускал рекламный показ: 5000 просмотров, один лайк всего. 5000 просмотров, но просмотры ничего не значат, потому что ВК, скажем так, мухлюет немножечко, он может вам давать до хорошие просмотры. Но это же вас просто посмотрели, то есть это не значит, что ваш пост был интересен, просто его посмотрели. вот. Поэтому, соответственно, и э, результата нет. Я сейчас покажу вам, как настраивать аудиторию в рекламе, возможно, это будет полезным. Вот. Э, посмотрите тоже, что-то для себя, может быть, возьмете интересное. Вот. И если вы переносите часть постов на Instagram, тоже надо понимать, что надо посты адаптировать. Не... Мы переносили тоже вот тоже с одним экспертом, мы переносили посты из Instagram, они у нас тоже не зашли. Они были неинтересны аудитории. То есть подумайте, кто ваша аудитория, что им будет интересно, то есть это надо такое делать прямо исследование, что им интересно, про что им будет интересно читать. а Попробуйте протестировать. Вот, например, я вам показывала сообщество, сейчас вам не буду листать по сырам, могу сказать, что мы привлекли за неделю, наверное, сколько там было, 200-300 целевых людей, у нас уже прям пошли заказы, каждый день это вот, ну, абсолютная правда, каждый день заказывали сыры, с такой маленькой аудиторией. Почему? Потому что постоянно тестировали, написали такой пост, запустили в рекламу, сделали, сняли такой клип, запустили в рекламу, посмотрели. это пошло, это не пошло и так далее. Здесь очень важно быть настойчивым, постоянно, постоянно повторять. То есть, если, например, вы что-то сделали одно, оно не получилось, но ну, не опускайте руки. Нужно попробовать что-то еще, еще сделать и еще. То есть смотреть, что привлечет людей. Например, вот мы недавно делали запуск рекламы для курса для мам ресурс с психологом. То есть это был курс, как маме восстановить свою энергию и ресурс. И, допустим, мы пишем посты, я пишу с контентчиком посты, я вижу, что не идет. Один пост не зашел, второй пост не зашел, они не подписываются на рассылку, они не делают то, что нужно, но вижу, что-то идет не так. Просто я проводила до этого интервью, спрашивала, что беспокоит этих женщин, я села, я перечитала данное интервью, я взяла проблему, одну из того, что мне рассказывали, ну, прям взяла одну проблему, села, за два часа, наверное, писала текст, пост, ну, прям больной, живой, который прям цепляет, и вы не представляете, у нас одного вот этого поста было, там, по-моему, 400 или больше 400 регистраций на рассылку, на то, чтобы они потом приходили на эфиры, Но а до этого, серьезно, то есть я уже руки опускала, думаю, ну, не идет, ну, не идет, ну, почему так, ну, почему они не подписываются, Деньги же идут, почему не подписываются? Потом поменяла просто стиль, написала другой текст и пошло. Также со, то же самое с сырами. То есть, например, мы... Постоянно меняли. Один текст написали, второй, третий и так далее. Сейчас, к сожалению, мы не можем продолжать развитие. Эта женщина сейчас уехала, она не может заниматься продажей сыров, но все равно как бы, это очень крутой кейс и крутой пример, потому что прям классно получилось, но получилось не сразу. Постоянно меняли, что-то, постоянно тестировали. Поэтому пробуйте, пробуйте, пробуйте. Вот, так здесь я сказала, логика и структура продвижения. Мы привлекаем аудиторию, мы ее активируем, то есть мы привлекаем ее на картинку, на наше сообщество, страничку, мы проверяем все по визуальной составляющей, потом мы активируем аудиторию, общаемся с ними через контент. Здесь же еще очень, очень важен контент, комьюнити, то есть человек вам пишет что-то в комментарии, обязательно ему отвечайте, обязательно старайтесь взаимодействовать с аудиторией, удерживать ее, общайтесь с ней, как бы формируете лояльность. Вот. Ну и так формируется желание заплатить и потом уже желание рекомендовать. Самое крутое, когда вас уже рекомендуют. Это вообще бесплатное продвижение. Вот. Есть ли сервисы, которые помогают писать посты, где можно посмотреть, какие темы актуальны, про что писать? Да, Анна, это чуть дальше у меня будет Сервисы. Так, сейчас дайте, смотрю еще раз. Сервисы, которые помогают писать посты, это главред, может записать хороший сервис, но он как помогает написать, да, очень важно время ответа, у меня было сначала это на презентации, прям скриншоты, потом я решила сократить, убрала это, да, где там отвечали, прям, ну, сразу в течение 10-15 минут, когда отвечали через три дня, это уже было совсем не прикольно. Так, сервисы, значит, главред, вы туда вставляете текст, который вы написали, и он вам его редактирует. Он убирает словесный мусор, убирает повторяющиеся слова, убирает какие-то непонятные структуры, сложные очень. Он редактирует ваш текст. Орфограф тоже, он проверяет именно пунктационные ошибки. А так, чтобы прямо они написали, где искать тему, я сейчас расскажу. Чуть дальше у меня. вот. Еще можно посмотреть Google Trends, отслеживать какие-то тренды и искать темы тоже для контента. То есть вот так вот. Прям, наверное, больше сервисов я не подскажу, которые прям могут взять и помочь написать текст. Но у меня будет где искать идеи для контента чуть дальше. Так, давайте про рекламу. Значит, как настроить рекламу в пару кликов. Итак, вы настроили раздел «Товары» или же раздел «Услуги». Это прям одно и то же. Итак, открываете раздел «Товар» или раздел «Услуги». Нажимаете кнопочку «Продвигать». Вы потом по этой презентации прям по шагу сможете все сделать. Нажимаете кнопочку «Продвигать». У вас открывается вот такое-то окошко. Вы можете написать текст, который вам нужен в рекламной записи. И вот вы выбираете товары для продвижения, например, с рекордой. Нажимаете кнопочку «Продолжить». Дальше. редактируете ваше, скажем так, рекламное продвижение. Ой, машина проезжает, извиняюсь, шумно. Вот это предпосмотр, предпросмотр, как оно выглядит. Вот, например, сыры Полины Кожевниковой, вот текст у меня, запись. Вот так вот. Вот так вот люди это будут видеть в ленте в своей рекламе. Все. Автоматически, представляете, автоматически ВК находит вам аудиторию. Вот 18 тысяч потенциальных покупателей найдены. Нажимаете кнопочку «Продолжить». Это, кстати, вот у нас через товары хорошо и через постышку продвижение. Вы выбираете аудиторию для продвижения. Это прям вот еще раз повторюсь: что это пошагово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прям пошагово идем. Вот, выбираете аудиторию для продвижения. Может быть, заинтересована аудитория всей страны, заинтересована аудитория вашего города. Что значит заинтересованная аудитория? Вконтакте. Подбирает для вас аудиторию, которой может быть интересен ваш товар. Это хорошо работает. В принципе, я не могу пожаловаться хорошо он подбирает аудиторию. Вот для начальных настроек прям вот могу рекомендовать. Либо же вы можете создать свою аудиторию, нажимаете плюсик, создать аудиторию, продолжить и выбираете местоположение. Ну, географию, демографию мужчины или женщины. Вы можете выбрать сообщество, аудиторию каких-то определенных сообществ, какие-то интересы, например, родительство, материнство, спорт, еда и так далее. Вот. Либо же вы можете написать ключевые фразы. То есть прям пишите. Давайте сейчас я очень уже тороплюсь помедленнее. Еще раз, то есть вы можете выбрать местоположение, демографию. Потом, например, вы запускаете проект, например, фитнес. И вы можете выбрать в сообществе конкурентов, все фитнес какие-то сообщества, и запустить на них рекламу, что посмотрел у меня, что здесь в сообществе есть. Вы можете запуститься на интересы, например, если я продвигаю детский текстиль, то у меня интереса будет родительство, материнство, дети и так далее. Вы прям нажимаете кнопочку интерес и выбираете интерес, очень легко и очень просто. Ключевые фразы прям прописывайте например, там похудеть. ПП, рецепты, ну, например, там, если это продвижение, психология, психология отношений, там и так далее. Вы прописываете ключевые фразы, и ВК подбирает для вас аудиторию, которые так или иначе искали информацию по этим ключевым фразам. Вот, согласитесь, легко и просто. Вот, нажимаете кнопочку создать аудиторию, она у вас создается. Все. А дальше вы настраиваете бюджет. Смотрим там. До 300 рублей, 234 рублей в день и так далее. Смотрите, какой бюджет в день вам нужен. Можно указать вручную. Длительность рекламы 7 дней, там 3-5 дней тоже смотрите. Вы можете настроить график показов. Вот, например, я вручную ввела дневной лимит у меня открутки бюджетов, то есть сколько может денежка тратиться, 100 рублей. Длительность рекламы 7 дней. График, вот я выбираю, например, я хочу, чтобы моя реклама показывалась только в понедельник, а в четверг, например, с 8 утра до 9 вечера. Вот это можно настроить вот здесь. Это можно делать, если вы точно знаете, что ночью, например, никто не будет смотреть вашу рекламу. Отключайте ее на ночь. Можно этого не делать, но можно сделать. Все. И далее вы просто нажимаете кнопку «Пополнить бюджет». Вас перекидывают, вы вводите данные своей карты, все, и вы пополняете бюджет. Все легко и просто. Трамп, реклама настроена. Это был первый способ продвижения через товары. Поставьте плюсики, если интересно. Вообще, как бы вам кажется, что здорово, что можно это сделать так легко и просто. Вот я буду знать, что хотя бы это интересно. Вот. А еще можно продвигать именно посты. Продвижение постов – это тоже классно и здорово, и легко, и просто. Вот. Что мы делаем? Открываем любой пост. Ну, вот Я у Полины на... выбрала просто пост. Нажимаем кнопочку «Продвижение». По новым правилам, сейчас новые правила рекламы есть, нельзя продвигать посты, где, например, присутствуют эмоджи. Поэтому убирайте все эти смайлики, и тогда можно продвигать посты. Вот. Нажимаете кнопочку «Продвигать». И дальше почти то же самое. Вы можете вашу запись сделать эффективнее, вы можете оставить все как есть, а можете добавить кнопку действия. Кнопка действия выглядит она вот так. Кнопка действия, смотрите, в следующем показывает, вот она, целевое действие, она может быть, вы нажимаете, там будет прям список. Перейти на сайт, подписаться, написать сообщение. То есть вы прям можете вести сразу же, чтобы человек нажимал кнопку, переходил к вам в сообщение. Максимально легко и просто. Или, например, подписаться. Человек нажимает на эту кнопку и сразу же подписывается на вас. Выбираете, открываете вот на эту стрелочку список и выбираете нужное для вас целевое действие. Обратите внимание, что текст рекламной записи может быть только 220 символов, то есть весь пост он не влезет. Вот. Мы его сокращаем, я половину удалила. Вот, и получается у меня вот так, целевое действие перейти на сайт. Ссылка на сайт, это у меня группа во ВКонтакте. Призыв к действию, с... ну ладно, это я не записала, просто какой призыв к действию. Можно там написать что угодно, например, подпишись, тут весело, тут здорово и так далее. вот Ну и текст мы сократили, все, целевое действие. А вот все, здесь я уже на следующем слайде справила Смотрим текст рекламной записи, целевое действие, призыв к действию. Все, вот так вот это выглядит. Выбираем аудиторию, заинтересованы или же создаем свою, и все. Нажимаем кнопку продвижения, все то же самое. То есть еще раз повторюсь, чтобы продвигать запись, просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, семь действий простых. И мы уже можем рекламироваться. Плюсики, ну здорово, я рада, что интересно. <с onion> вот. Это прям максимально просто, можно сделать без таргетолога. Так, ну все, дорогие девушки, мы переходим с вами к контенту, то есть прям прости, я прошу прощения сегалопом по Европе, но мне прям хотелось максимально полезно сделать интересно и все аспекты затронуть. Мы с вами, давайте смотрим логику этой встречи, мы с вами поговорили про то, как важно оформлять вообще свою посадочную страничку, личную страничку, публичную страничку, что оформление тут очень важно. Мы с вами проговорили про рекламу, как привлекать и, соответственно, как вообще технически настраивать рекламу. Сейчас я быстренько пробегусь, чтобы у нас осталось еще время для вопросов. Я пройдусь по контенту. Если будут какие-то вопросы, пишите. Ну и в конце я вообще хотела бы какой-то интерактив сделать и помочь вам какие-то идеи да, для продвижения ваших проектов. Я это люблю и сделаю с удовольствием. Вот так, давайте поговорим про контент. Еще раз, прям вот это очень важно, то есть все должно быть взаимосвязано, должно быть хорошо оформлено сообщество, должен быть качественный, классный контент, то есть тексты, которые вы пишете для аудитории, и тогда, когда вы запускаете рекламу, все будет здорово, все получится, аудитория будет к вам переходить. Так, что такое контент? Контент – это текст, изображение, это видео, вообще любые материалы, которые мы размещаем в соцсетях. То есть это любой вид текстового, графического или аудио-видеонаполнения аккаунта. Контент может быть уникальный, авторский, то есть что вы прям пишете с нуля, а ваш авторский контент может быть не уникальный и а заимствованный. Заимствованный есть двух типов. Это как это называется, Господи, забыла? Копипаст. Копипаст это воровство контента, когда вы просто копируете, воруете чужой контент, и естественно, ну, естественно это плохо. А может быть рерайт. То есть копипаст это плохо, когда мы копируем, а рерайт, когда мы берем что-то и переписываем. Например, у меня есть в продвижении проекта тоже медицина. Это клиника гинекологии. Мы пишем про актуальные для женщин проблемы со здоровьем связанные. Естественно, я не доктор, естественно, у меня нет этой информации, как я нахожу вообще контент и как я его пишу. Я иду в интернет, ищу статьи какие-то, беру какую-то тему. Ищу статьи по этой теме и потом переписываю. Это как вот если вы сдавали курсовые работы, вы знаете, как делать рерайт. Когда мы находим какую-то информацию, ее переписываем своим языком. Тогда мы можем такой контент использовать. Он как бы не уникальный, но все равно он имеет место быть. Форматы контента, тексты, графические аудио. Видео, я уже сказала. Вообще, зачем нужен контент? Контент – это работа над узнаваемостью бренда. То есть вы пишете тексты по этим текстам вас люди узнают. Это репутация, я думаю, здесь все понятно. Это отстройка от конкурентов. Например, если у нас 10 сообществ по ноготочкам, и в 9 никто ничего не пишет, а только работы выкладывает, а 10 мастер пишет какие-то полезные лайфхаки по уходу там, за кожей рук, ногтей и так далее. То есть, понятно, я подпишусь на 10 Ну, конечно, есть хорошие еще при этом работы мастера. Но все равно это такой самый банальный пример. То есть, это отстройка от конкурентов. Это так, про лестницу Ханта. Зря я здесь написала. Про лестницу Ханта, проведение аудитории, это когда мы начинаем с знакомства с аудиторией. То есть, человек еще нас не знает, он с нами знакомится, он проходит по маленьким ступенечкам от сравнения с другими компаниями, до, скажем так, выбора в нашу сторону, то есть он становится нашим покупателем. Это комьюнити, адвокаты бренда, это самая лояльная аудитория, которая вот комментирует все, вас рекомендует и всегда за вас. Это обработка негатива, работа с возражением, знакомство с продуктовой линейкой, выявление потребностей. Да, через вопросы, через контент мы даже можем понять, что вообще нужно и интересно нашей аудитории. Вообще, что важно – Публикуйте качественный интересный контент, капитан очевидность. Общайтесь с вашими подписчиками. Вот это не так очевидно. Иногда вот заходишь в сообщество, я иногда анализирую что-то, захожу в сообщество и вижу там под постом какие-то комментарии. Тут вот людей, люди делятся своим мнением, а в ответ тишина. Им никто ничего не отвечает. Ну, это грустно. Вот, это не нужно так делать, нужно с своими подписчиками общаться. Так. Не вижу у меня вот все, микрофончик. Если вдруг у меня на фоне будет шумно в какой-то момент, там кто-то из детей зашумит, вы меня простите, я заранее это говорю. Так, общение с подписчиками. вот Взаимодействуйте с пользователями в режиме онлайн. То есть находитесь онлайн. Я когда выпускаю текст какой-то, я стараюсь хотя бы час присутствовать онлайн, чтобы если мне напишут комментарии или сообщение, я могла с людьми пообщаться в режиме онлайн, а не через два дня. Вот. Это такой маленький секретик. Основные виды контента, какие у нас есть, это развлекательный, образовательный, репутационный, коммуникационный, пользовательский, продающий, ситуативный. Сейчас кратко расскажу про каждый из них. Развлекательный. Его задача, я прям кратко расскажу, потом можно будет в презентации почитать. Задача развлекательного конта, контента – веселить аудиторию, что-то интересное рассказывать. Это какой-то юмор, какие-то подборки, например, топ-книг, топ-фильмов. Это могут быть смешные истории. Например, я вот писала историю про то, как у нас там провалился запуск продвижения фитнес-марафона, но это была смешная прям история. То есть это такой юмор, который веселит аудиторию. Вот, какие-то видео смешные, интересные клипы и так далее. Вот, ну, примеры, например, вот, подборочка топ-фильмов про маркетинг. Вот от Aviasales, просто анекдот, шутка. Вот, ну, еще, как бы, подборка шуток от SM специалистов для СМ-специалистов. Образовательный контент. Очень важно, чтобы в вашем сообществе были все типы контента. Я потом скажу вот в конце, почему. Задача образовательного контента – это обучать, показывать вашу какую-то компетенцию, показывать, что вы, скажем так, хорошие специалисты, что вы разбираетесь в этой теме. Вот. Это могут быть советы, рекомендации, какие-то инструкции, лайфхаки, новости, какая-то любая польза для читателей. Через образовательный контент вы просвещаете, например, там, психолог может рассказать, что там какой-то там важный там, аспект семейной психологии и так далее. Вот. То есть это хороший такой образовательный обучающий контент. Примеры. Например, как понять, что авиабилеты подают мошенники? Это вот образовательный контент. А, там, графический инструмент фигмы – это образовательный контент. Репутационный контент, вообще репутационный контент он продает даже лучше, чем продающий, потому что он формирует как раз доверие и лояльность аудитории. Это отзывы, кейсы, какие-то новости компании, знакомства с сотрудниками, репортаж из описа. Вот в репутационном контенте показывайте себя, вот как раз себя как личность, чтобы люди вам верили. Показывайте, например, что вы обучаетесь, ездите какие-то мастер классы как вы там работаете с кем-то, вот как вы осуществляете доставку шариков как вы провели там какую-то интересную сессию с клиентом психологии понятно не вдаваясь в подробности как вы провели в какой-то праздник и так далее ну то есть пример вот например кейс публикуется это репутационный контент показывает как студенты работают или живот показывает карате суши тоже кстати один из моих проектов это показывает работу сотрудников Коммуникационный контент, он направлен на общение с аудиторией, он вовлекает в коммуникации. Это любые обсуждения, дискуссии, опросы, игры, конкурсы. А коммуникационный контент, он направлен на то, чтобы мы, скажем так, максимально с аудиторией наши пообщались. Вот. Например, прорекламируйте себя, и свой бизнес при помощи трех слов и так далее. Пользовательский контент – это контент, который создает сама аудитория. То есть вот кто-то написал про вас отзыв, это и есть пользовательский контент. Вы его себе собираете, это очень хороший вид контента. Продающие – это как раз-таки продажи, то есть это понятная информация о товарах, анонсы, распродажи, акции, преимущества и сами продающие посты. Вот, ну, например, вот сет-скидка или же вот, например, акция в салоне красоты. Есть еще интересный ситуативный контент, это какой-то контент, он сейчас очень популярен на основе какого-то яркого инфоповода. У меня, правда, здесь старый пример, но сейчас, вот, например, давайте я не хочу старый показывать, хотя он у меня в презентации. Ну, вот знаете, что Макдональдс сейчас переименовался, и теперь он называется «Вкусно и точка». Ситуативный контент, когда все компании стали тоже пере, как бы себя переназывать, там, например, у нас Target Hunter, все для SMM -а, точка, кто-то, например, полезная точка, здесь здоровые точки, каждый вот такой пост писал, это ситуативный контент, который на основе какого-то поводу разлетается и вот... Он... Публикуется. Вот у меня старый пример, но он, наверное, лучше, когда в вот Саудовской Аравии разрешили выдавать водительские права женщинам. Вот Ford сделал вот такой вот пост: Welcome to driver's seat. И, ну, как бы здесь вот понятно, что вот как это выглядит, вот как зеркало за глазами. Ну, понятно, я думаю, что идея очень классная. Вот, за каждую новость не хватайте, старайтесь избегать таких тем, как политика, религия и так далее. Например, когда мы в Target Hunter публиковали пост про Canva, то что закрыли Canva, этот пост был прям на грани. То есть мы понимали, что это важная новость для СМ-щиков, но с другой стороны, как бы она же закрылась в связи с политической ситуацией, и в комментариях был прям шквал вот этих вот сообщений, там, гадких и плохих. Приходилось очень много удалять. То есть Старайтесь избегать таких тем, чтобы не было много негатива. Вот. Есть два типа ситуативного контента. Это новостной, ну, то есть, с которым нельзя подготовиться заранее, то есть какая-то новость произошла, там, например, какая-то громкая кинопремьера, и вы пишете на основе этого пост. А есть календарный, это все праздники, там, 8 марта, Новый год и так далее. К этому можно подготовиться. Вот, кстати, хороший сайт для поиска инфоповодов – это Calend.ru. Вот зайдете на этот сайт, и вы будете видеть список инфоповодов. Например, там «День смеха», «День объятий». Ведь, например, даже вот, если вы психолог, там, например, календарный инфоповод «День объятий». Вот вы можете написать, что вообще про важность объятий во взаимоотношениях и так далее. Напишите пост и привяжите его к инфоповоду. А, кстати, сегодня день объятий. То есть таким образом это можно использовать. Сколько какого контента публиковать, зависит от тематики проекта, зависит от задач проекта, на каком этапе вы находитесь, ну и вообще, что вам нужно. То есть не нужно публиковать там 2 три поста в день, подумайте вообще аудитории вашей, как часто захочется вас читать. Представьте себя на месте аудитории. Так, давайте сейчас кратко завершу этот раздел и вопрос, к вопросам перейду. Мы, когда готовимся к контенту, мы создаем, создаем заранее рубрикатор контент-план. Что это такое? А рубрикатор – это разбивка контента на определенные рубрики. То есть мы прям создаем табличку, вы можете ее под себя сделать. Я свой пример привела. И прописывайте тип контента. Продающий. Какие у вас могут быть рубрики, там, анонсы, подборки, новинки и так далее. И какие темы будут внутри этих рубрик. Например, репутационный «О нас». Ну, тип контента – репутационный, рубрика «О а нас», что может быть, какой контент под эту рубрику. Видео, фото, рассказы о стилистах, визажистах, мастерах и так далее. Вот, то есть это мы показываем и рассказываем. Вот, мы создаем такой рубрикатор, с ним нам потом легче работать. Когда у вас нет идеи, вы заходите в свой рубрикатор и находите идеи. Потом вот презентации можете подробнее почитать и посмотреть. Это мои примеры. вот. А почему важно использовать как раз все типы контента? Почему я для вас это рассказала? На самом деле нужно понимать, вот я очень долго работаю и все равно иногда случается перекос. Например, я чувствую, что у меня в сообществе только какой-то образовательный контент идет или только развлекательный, или я чересчур увлекаюсь коммуникативным контентом, хочется дать какую-то пользу, хочется пообщаться с аудиторией, ты не замечаешь, что важен баланс. Ну, не зря как бы это испокон веков существует вот такая разбивка. Это важно, чтобы аудитории все равно было интересно. Образовательный он полезен, он показывает вашу экспертность, он вызывает, ну, как бы помогает вызвать доверие. Развлекательно ну, просто отвлечься, повеселиться. Продающий, он резюмирует все то, о чем вы писали, вообще подводит к продаже. Пользовательский, это обратная связь от аудитории, то есть когда они там дают вам материалы. Репутационный формирует доверие, лояльность. Коммуникационный помогает выявлять потребности, интересы, повышает вовлеченность. То есть это все важно. Все типы контента в сообществе важны. Контент-план, перед тем, как мы его составляем, мы составляем рубрикатор и мы составляем контент-план. Перед тем, как его составить, отвечаю на вопросы, чего хочет моя аудитория, кто моя аудитория, какие страхи и сомнения у аудитории, что нравится моей аудитории, какие ресурсы для контента у меня есть. То есть понятно, что какие-то суперсюжеты сложные, допустим, мы снимать не можем. Смотрим, какие ресурсы у нас есть. Ответьте на вопрос, кто аудитория, чего они хотят, что им нравится, чего они боятся и старайтесь в контенте закрывать все эти вопросы. будет здорово. Вот. Ну и понятно, что в соцсетях мы работаем с холодной аудиторией и через контент мы вообще знакомимся с нами и проводим по всей цепочке до лояльной аудитории. Удачно выбранная тема – это половина успеха. Помните, что всегда один текст – одна тема. Ну Это прям несколько лайфхаков по написанию текстов. Пишите на темы, которые актуальны и интересны аудитории, структурируйте тексты, потому что если, например, вот два примера, где крестик у нас нет. Видите, идет текст сплошной простыней. Читать его сложно. И другой пример. Мне, кстати, надо было наоборот их поменять, неважно. важно. Вот. Текст уже идет структурный, с абзацами и так далее. Читать его легко и интересно мы пишем хорошо, когда у нас есть легкая подача, мы пишем без воды каких-то там шаблонов, мы пишем просто ничего не лишнего мы добавляем эмоции живые, потому что мы пишем для живых людей, не надо писать каким-то офисным стилем канцелярским, пишите как простой человек. Я когда вот а, с кем-то вот обучаю контент, я говорю, что представьте, что вы читаете текст, рассказываете своей лучшей подруге, своей маме, вы же не будете там маме рассказывать, когда-то там за памятных времен что-то случилось и так далее, вы расскажете историю, Максимально просто. Сейчас уже не в топе какие-то витьеватые, сложные фразы. Сейчас нужно максимально просто доносить до аудитории информацию. Заинтересовывайтесь первой фразой. То есть лучше ставьте начало, визуализируйте то, о чем вы говорите. Раскрывайте основную мысль, вступайте в диалог с читателем. Будьте проще. Проверяйте себя на грамотность. Все. Так, по этому блоку у меня все. Кстати, у меня не так много осталось, я уже почти закончила эти вопросы. Подскажите, работают ли хэштеги в ВКонтакте, в Инстаграме, хэштеги «орошая аудитория»? Это сейчас прям главная война всех СМ-щиков? Хэштеги работают, хэштеги не работают. Я считаю, что не работают. Но если вы перейдете в какие-то тематические споры, обсуждения, то кто-то вам может доказывать, что они работают. Но, не знаю, я сколько не тестировала, не работают они у меня. Ну, да и вообще нет информации, вот нету подтвержденной, подтвержденной информации, что хэштеги работают, нету, но кто-то может утверждать, что они работают, но фактов нет, вот. то есть, как бы они особо бесполезны. Еще, кстати, надо понимать, что вот вы можете использовать хэштеги как рубрикатор, например, вы пишете название своего сообщества, ну, то есть, хэштег, например, Статья, там, Максана Висягина, и тогда это рубрикатор внутри вашего контента. И по хэштегу люди могут найти все ваши статьи, например, все ваши там, так далее, материалы. Это как рубрикатор. А еще надо понимать, что хэштег, он уводит аудиторию. То есть, например, вы психолог, вы пишете текст, вы ставите какой-то хэштег, там, например, семейная психология. Человек переходит на, по этому хэштегу и уходит в пространство вариантов. То есть он уходит, теряется и, соответственно, уже забывает, что он изначально что-то читал в вашем сообществе. Поэтому они работают плохо или не работают вообще. Как сделать отложенные посты? Я знаю, что есть такое вроде определенное время, определенное время. А давайте я быстренько прям покажу. Яндекса. Сейчас я покажу быстренько, как сделать это можно. Ну вот, например, открываем, вы пишете текст, какой-то, например, текст. текст. Это личная страничка или ваше сообщество, Неважно, одно и то же. Все, вы написали текст, вы поставили изображение, потом видите кнопочка «Сейчас», я надеюсь, что хорошо экран видно, нажимаете вот сюда и выбираете любую дату и время. Вот, например, я хочу опубликовать это там 13 июля, выбираете время, там, например, в 9.16. И нажимаете кнопочку в очередь. Все, видите, у меня есть все записи, мои записи отложены. Все, и тут же прям вот формируете, скажем так, список. Вот, удобно. <с gray> Главное, не забывайте, я иногда пишу тексты, ставлю в отложенные ставлю куда-то прям, ну, на ближайшие дни, думаю, ну, как-нибудь потом отредактирую. Она у меня потом выскакивает в ленте. Главное не забывать про это. Так, ну все, у меня прям буквально осталось чуть-чуть, вот, и мы с вами пообщаемся. Как оформить публикацию? Это вопрос оформления, важно оформление или нет, я пришлю вам список сервисов. Вы можете оформлять карточками, вот, как, например, Humbert Monster сделали, вот, карточки, вот, ну, через скангу, если вы пользуетесь, наверняка знаете, как карточки делать, просто открываете изображение, Пишите там какой-то фон ставить или картинку, просто пишите текст. Вот она, готовая карточка. Вот. Либо просто делайте какое-то вот изображение. Визуал второстепенен. То есть можно, ну как бы, ну, надо бы сделать нормальным, понятное дело. Но можно прям супер как-то исхищряться, сделать какие-то дизайнерские изображения. Можно не исхищеряться и сделать что-то максимально простое. Вот. А где искать идеи для контента? Очень просто. Вот был вопрос, как вообще писать посты Смотрим контент лидеров ниши, то есть находим, например, давайте возьмем психологов. Да? я ориентируюсь на то, что вы мне писали в комментариях, кто не написал, поэтому я ваши а, ниши не беру за пример. То есть смотрим каких-то лидеров мнения по психологии, смотрим, о чем они пишут. Мотаем на ус себе идеи какие-то берем. Обращаем внимание на какое количество контента преобладает у этих лидеров ниши, например, только репутационный или больше образовательный, больше коммуникационный и так далее. Например, я слежу за лидером мнений по СММ и внимательно смотрю, о чем они пишут. Вот. Смотрим контент прямых конкурентов. То есть если вы психолог, смотрите тоже прямых психологов. Ну, Например, вот у нас было суши, продвижение ресторана суши. Вот Мы смотрим всех конкурентов тоже по суше, смотрим, что они публикуют и не повторяем. Тоже очень важно. не говорят, о это же повторение. Нет, это не повторение. Вы берете идею, вы ее адаптируете, вы ее улучшаете, вы работаете над тем, чтобы рынок вообще двигался вперед, потому что вы эту идею улучшили, трансформировали. Кто-то посмотрел у вас, тоже это трансформировали. Трансформировала. таким образом рождается очень много крутых идей для аудитории. Вот. Для поиска идей можно использовать сайт Pinterest. Наверняка вы знаете, он очень крутой. Pinterest, заходим, вот вообще, если особенно визуальный у вас какой-то проект, я могу просто там часами пропадать, смотрю разные картинки, потом уже захожу, посты какие-то читаю под этим картинками, ну, очень здорово, очень интересно. YouTube, смотрим какие-то темы, форумы, используем материалы там заказчика, ну, это для специалистов больше актуально. Ну то есть, например, вот у меня есть доктор Степа я могу зайти на сайт и посмотреть, что там у них на сайте вообще есть, вот о чем они писали, адаптировать это под контент. Мозгаштурм, прям вот вашей группой пишите в чат, например, девушки, мне очень нужна помощь, давайте устроим мозгаштурм, что можно написать по нише такой-то шарики, что можно написать и такой мозгаштурм. Мозгаштурм можно устраивать с собой, с друзьями с коллегами с, там вообще с кем угодно потом есть еще сайт посмотрите яндекс wordstat прямо в интернете пишите яндекс wordstat заходите там очень легко и просто пишите в окошко там появляется окошко вы пишите нишу психология например и нажимаете кнопочку запустить и этот сервис вам выдает список всех поисковых запросов, которые пишут люди в интернете, связанные с психологией. Например, он показывает, что самый популярный запрос – семейная психология, детская психология, психология отношений и так далее. И вы таким образом можете найти какие-то идеи. Ага, людям интересна детская психология, напишу я по этой теме. Я вот так вот женское здоровье, гинекология, я много тем интересных находила, потому что я смотрела, что вообще люди пишут по этой теме. Ну и вот Google Trends, я уже говорила, тоже всякие тренды интересные можно отследить. Как найти свой стиль и запомнить с аудиторией. Так, все, осталось, прям буквально, давайте, просыпайтесь, осталось буквально там 3-4 слайда, мы заканчиваем с вами, пообщаемся. Собственно, стиль и запомнится аудитории. Не бойтесь экспериментировать, я буду такая капитан очевидность. Выбирайте свой tone of voice, tone of voice, это... Скажем так, язык, которым вы общаетесь с аудиторией. Я вижу, кто-то пишет «Мои котики славненькие», кто-то пишет «Дорогие товарищи», «Дорогие друзья», кто-то пишет «Друзья, вот у меня там, я пишу просто там, коллеги там и так далее». Кто-то пишет стильно, так лаконично, кто-то пишет очень такими заумными фразами, кто-то пишет максимально просто. Вы пишете, ну, выберите свой стиль и этим стилем общаетесь, и тогда вы будете запоминаться аудиторией. Любите вашу аудиторию, потому что аудитория это чувствует, вот всегда чувствует, любите вы ее или нет, хотите вы для нее писать или делать это для галочки. Будьте честны, то есть не надо для аудитории публиковать тексты, которые уже... Им неинтересно. Будьте честны с аудиторией, пишите то, что им ну, действительно интересно. Это, кстати, уважайте аудиторию, уважайте время. Что значит уважайте аудиторию? Уважайте время вашей аудитории. То есть, например, я на вас подписалась, а вы мне публикуете контент, ну который, скажем так, например, там, что взять с собой детская ниша, что взять с собой на, на море, топ-10 товаров. Я эти посты вижу уже у всех. Ну зачем мне это неинтересно? Это теряет только мое время. То есть делайте какой-то контент, который будет действительно интересен. Честны с аудиторией, будете, уважайте их. Ну и я выписала основные страхи при работе в социальных сетях. Это уже прям завершение, поэтому если здесь есть какие-то вопросы, давайте пишите ваши вопросы, мы с вами пообщаемся. Или же я проговорю страхи, вы можете что-то добавить, что вам страшно, что вас пугает при работе в соцсетях. Это, скажем так, завершающий <смех> меня слайд. Основной страх, насколько я вот работаю с разными предпринимателями, экспертами, это «не получится, не будет результата». Если не пробовать, конечно же, не получится, результата не будет. Только в пробы, тестирование только тогда получится. Что дорого? Не обязательно дорого на самом деле. Вот. Можно и на 100 рублей запускать какую-то рекламу, на 1000 рублей и так далее. То есть не обязательно, что это очень дорого. Это абсолютный миф, что нужны какие-то баснословные а, деньги, бюджеты. Опять же, делайте интересный контент, вот, и тогда не будет это дорого. Никому не интересно, но на самом деле каждая личность уникальна, каждый человек может быть интересен, то есть когда я там по блогерству тоже у меня было, я читала лекции, и мы прям вот наспоро у меня вот был интерактив, что спорим, что я каждому человеку найду, что интересное, что вам о себе рассказать, у каждого человека есть своя какая-то история, поэтому каждый человек уникальный, каждый человек интересен. Вот, делитесь с людьми. Не справлюсь с программами, какие-то особые программы для продвижения не нужны, то есть не нужны какие-то там сверхсложные программы, не надо их, можно делать это все гораздо проще. Много сил, ничего не получу, все получится у вас, то есть, конечно же, усилия прикладывать стоит. Вот еще, кстати, такой страх я встречала, что не смогу следить за какими-то обновлениями, трендами, тоже не переживайте, как бы не обязательно быть прям вот на волне и прям успевать прям каждый там новостной какой-то пост писать и так далее, просто работайте в своем стиле. Вот в своем, простом, спокойном стиле. Ну, я никому не интересна. Нужно много фотографий. Это тоже миф, потому что, а, во-первых, каждый человек интересен. Вот, и фотографий особо много не нужно. Можно обходиться какими-то вот изображениями, которые вы делаете. Поэтому все у вас получится. На этом я завершаю. Так, ну что ж, давайте какие-то вопросы. Можно как микрофон включать или текстом в чате. Мне и так, и так удобно. И... Катя, а ты здесь, если давай попробуем все-таки включить микрофоны? Так. Спасибо большое, Оксана. Да, это было очень интенсивненько, но все было по делу. Все ну, интересно, да, все я очень быстро говорила, очень интенсивно, потому что можно было бы взять какую-то конкретную тему, и прямо ее широко раскрыть, но mm -hmm. хотелось, чтобы просто люди, которые вот не работали раньше в ВКонтакте, посмотрев эту встречу, могли по основным пунктам пройтись и сделать это. Да, во всяком случае, вы нам дали информацию, а мы уже сможем, когда получим, получим, получим, Вашу презентацию и видеозапись мы это все отработать сможем. И есть вопрос вот от Юлии Ершовой. Уже. Да. Если я выкладываю продающий контент, и у меня товар одного формата, как лучше выкладывать пост в ленту или в альбом? Так, если выкладываю продающий контент, и у меня товар одного формата. А какой у вас торма... товар, кстати, напишите, интересно. Надо выкладывать и в ленту, и в альбом. Но вообще в ленту эффективнее гораздо. Гораздо эффективнее. То есть, если хотите, напишите, что у вас, если не хотите, можете написать. Я делаю украшения. Я делаю украшения, и в Фейсбуке этот контент был очень популярен. В Инстаграме через хэштеги у меня собиралось огромное количество просмотров, и люди были заинтересованы. В ВКонтакте, может быть, потому что не так интересен визуальный контент, но гораздо меньше идут просмотры, и я попробовала сделать и альбом отдельный, как определенный вот вид этого продукта, и делать в ленту, и делать с хэштегами, без хэштегов. Но пока попробуйте сделать продвижение товаров, может хорошо работать на самом деле. Контакт найдет вам заинтересованную аудиторию. Выкладывайте и в товары, и в ленту, в пост, и в альбомы. Или еще, кстати, если вот так по такой нише хорошо работает во ВКонтакте именно, когда вы показываете украшения не на каком-то фоне, то есть а на человеке. То есть это прям хорошо работает. Я видела много примеров. То есть показывайте, как люди носят ваши украшения, как это им нравится. а Это может быть какая-то профессиональная фотосессия, съемка. Это может быть и непрофессиональная съемка, то есть какой-то вот тот же самый пользовательский контент. Вот. Вы можете сделать еще, знаете, запустить какой-то конкурс такой вирусный. Ну, то есть, например, среди тех, кто у вас уже приобрел какие-то украшения, вы можете сделать, например, такой розыгрыш подарок. Ну, прям, знаете, не люблю слово розыгрыш. Я лучше мне нравится больше дарю подарки, просто хочу порадовать аудиторию, подарить подарок. То есть вы можете сказать, что я вот хотел бы очень посмотреть на мои украшения, на вас, как вы там в жизни. Их используйте, текст ну, сделайте фотографию, например, свою, ну, на текст, на мотив работы. Сделайте фотографию свою, выкладывайте у себя. Отмечайте мою группу, допустим. Вот. и, соответственно, вот автоматически те, кто это сделает до такого-то числа, принимают участие в розыгрыше, одному там я подарю подарок. Вот. это тоже очень здорово, потому что, друзья, если, например, я увижу, что кто-то из моих подруг заказывает украшения, я такая подумаю, о, интересно, здорово. А вот еще, знаете, прям вот опять я тороплюсь, вот покажу пример, кстати, с украшениями связанный. Вот буквально сегодня мне пришла рассылка. Но я это не люблю, потому что я прям вижу уже манипуляцию. Но мне кажется, обычный пользователь может не обратить на это внимание. Вот смотрите, Moon как, какое-то браслет Moon из натуральных. Да. Они изначально, я подписалась на них, я вообще не собираюсь заказывать украшения. Кстати, если бы они себя вели по-другому, я бы заказала, потому что мне нравится. Но мне не нравится, как они агрессивно мне пишут. Вот они прям вот... Что-то очень, короче, я не буду сейчас. Ну, они очень прям много-много мне пишут, мне это не нравится. А так бы я у них, кстати, заказал, возможно. Смотрите, как я подписалась на них. Привет, мы изго... это реклама, которая была дана на меня. Мы изготавливаем браслеты из натуральных камней. Напиши свой знак зодиака, мы вышлем вам подборку браслетов а, с вашим камнем. Вот я ну, написала скорпион и вот мне прислали подборку. Единственное, что я хотела, чтобы они мне прислали не подборку украшений, я хотела, чтобы они мне написали, какие камни подходят скорпиону. Вот. Написали бы почему и сделали бы подборку украшений. И вот представьте, я Скорпион, Я такая напишу, да, хочу узнать, какие камни мне подходят. Я подписываюсь, мне присылают. Смотрите, вам подходят такие-то, такие-то камни, потому-то, потому-то, потому-то. Вот этот камень будет действовать так, вот этот камень будет действовать иначе. А вот, кстати, у нас есть подборка украшений как раз таки для вас из этих камней. Честно, я бы заказала. Но эта идея не Вы посмотрите, как вы можете ее для себя адаптировать, потому что идея сама по себе, мне кажется, Прикольно, достаточно, вот. А последнее, что мне присылали, забери свой приз. Ну это прям, конечно, манипуляция. Манипуляция, не знаю. Например, Оксана, ты победила, забери свой приз. Судя подписчиков это привлекает внимание. Кстати, когда мы публикуем в ленте ты счастливчик, ты выиграл подарок, это вот, кстати, такая есть манипуляция. Даже в таргетированной рекламе можем использовать. Вот. люди обращают внимание. А потом, например, пишу тебе повезло а потом ниже, потому что ты увидел этот текст. Ну да, это mm -hmm. я на некоторых проектах это делаю. Представлюсь, честно, хорошая реакция. Вот честно, хорошая. Не буду врать. Вот. А список победителей. А тут, кстати, оказывается, чтобы получить подарок, мне нужно сделать заказ, и тогда они второе украшение мне подарят. Ну мне это, естественно, я не буду заказывать. <laughs> ну вот. Ну а как-то можно это адаптировать, тоже посмотреть. Это вот просто пример, который я увидела. То есть можно что-то придумывать такое интересненькое. Вот для ниша, вот, и если у вас, у вас из камней украшения? Нет, брошки, мы брошки да. ага. ну, что-то это просто, вот, пример, который мне попался, буквально сегодня пришлось сообщение, так я вспомнила, я, может быть, и не вспомнила про это, вот, что-то тоже сделать, показывайте на людях, пусть люди публикуют фотографии с вашими украшениями, и пробуйте, пробуйте, пробуйте, пробуйте, вот, обязательно, спасибо. Да, вот, кстати, даже в Target Hunter сообщество мы иногда публикуем такие посты. Вот у нас был пост, например, расскажите, чем вы любите заниматься. Люди вот много очень рукоделия присылали в комментарии. Вот если какие-то такие посты находите тоже в комментарии, чтобы писать, тоже это дополнительно могут вас увидеть. Например, кто-то вас увидит, фотографию видит, подумает, как красиво. Вот, то есть обязательно пробуйте и делайте. Но рукоделие, оно как бы продвигается в ВКонтакте. Это очень популярная тематика, я знаю. Так, еще вопросики. <свист> есть ли еще вопросы? Девочки, задавайте вопросы. Пока есть уникальная возможность поговорить <свист> и получить ценный совет от эксперта. Тоже безусловно. Тараторит, да. Понятно, да. почему. Ну, главное, что все понятно. <свист> Хорошо. Ну, ну, ну, даже если вопросов нет, все равно в любом случае очень рада. Приятная для меня встреча была. Очень у вас такое теплое, да, очень теплое такое сообщество, дружелюбно, даже в конце написала, спасибо за внимание, вот. очень тепло, очень уютно, очень здорово, мне прям очень понравилось сильно, я надеюсь, что тоже вам было полезно, самое главное, то, что там вот был высший комментарий по поводу продвижения, не бросайте. То есть, если что-то не получилось сразу, получится чуть позже. Не бросайте. Ну, как бы пробуйте, ищите какие-то новые пути. Вот прям тоже две секунды расскажу. Вот, вот. Какой приятный комментарий, хочется сейчас все попробовать сделать. Вижу руку поднятую, сейчас я быстренько расскажу один маленький пример. Тоже мы с девушкой созванивались, она подвигает свой массажный салон в городе Казань. И мы с ней общались по поводу того, что не приходят клиенты. И я ей предложила такую идею, почему бы тебе не объединиться с другими, допустим, какими-то, как это назвать-то, господи, уже... Ну и людьми, которые продвигаются в городе Казань, например, у тебя массажный салон, ты можешь с какой-нибудь стоматологией объединиться или там с маникюром и так далее. И создайте какой-то совместный конкурс, напишите друг про друга посты, то есть прямо объединитесь между собой, попробуйте вот так вот аудиторию больше привлечь через такое объединение. То есть это тоже была такая вот идея, которая подавает. Я к чему? Что всегда нужно думать и что-то искать, какие-то разные пути, варианты. Так, Алена, да, я вижу поднятую руку. Всем добрый вечер. Я, к сожалению, не с самого начала смогла присоединиться. Боюсь, что очень много пропустила. И на самом деле много пропустила. Вот. Вопрос у меня такой. У меня прекрасно получается разговаривать со своей аудиторией, но как только дело доходит до продажи, я понимаю, что либо мне надо делать отдельно продающий контент. Потому что... А что за них? Я... Ну, это тоже рукоделие, тоже хендмейт. Украшения, игрушки, шали, интерьерная корзина, интерьерная всякая, вот, всякая красота. Вот. Как только доходит дело до того, что я бы хотела продать, я понимаю, что меня продолжают просто приятно читать. Вот. Имеет ли смысл делать отдельно вот, вот именно страницу вот эту продающую без размышлений о том, что происходит в жизни, как оно все, хорошо или не очень хорошо, Читает меня с удовольствием. И uh, я как-то Да, даже... я, поняла... Да. Вот, я а... поняла ваш вопрос. Да, да, а да. Немножко звук отстает, я извиняюсь, я перебила, потому что он такой у меня идет с отставанием, это нормой уже интернет. Очень классный вопрос, спасибо вам большое. Мой ответ однозначный, он прям стопроцентный, нет, не надо разделять сообщества. продолжайте публиковать свои мысли, рассуждения, потому что вы человек и вы личность. А почему сложно продавать? Потому что это психологическая ловушка. Я немножечко психолог, потому что, я, ну так вот, чуть-чуть совсем по увлечениям своим могу сказать что это и немножко есть из синдрома самозванца и идет немножечко из м, такой вот психологии что как это знаете просто выразить например что я общаюсь тоже со своей аудиторией, вот когда я продавала свои курсы я вроде делюсь общаюсь там такие девочки все прекрасные я всех люблю ну как я им буду продавать ну кажется уже все такие родные ну как ты родному человеку продашь еще деньги у него просишь но надо, это уже такое психологическое. Здесь нужно понимать, что деньги ⁇ это взаимовыгодный обмен, а деньги ⁇ это тоже там, определенный обмен энергии и так далее, что человеку он вам отдает там, частичку своей денежной энергии, вы ему отдаете частичку своей любви через эти товары. Но это, если не углубляться в психологию, а именно тип SMM-продвижения то публикуйте отдельно продающие посты, то есть разбавляйте вот контент-план, пересмотрите лекцию, там будет у меня про ревубликатор и про контент-план, почему важно использовать разные типы контента. То есть мы делаем и да, размышления, мы делаем коммуникативный контент, и при этом мы обязательно включаем продающий контент. А еще очень круто продает репутационный контент. Репутационный – это когда вы, например, показываете, вот отправила сегодня игрушечку туда-то, или кто-то вам из людей присылает, например, вот Сегодня я получила такой классный там вот изделие и так далее. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, делайте какие-то такие, например, сегодня я приняла заказ. Еще, знаете, классная такая фишка для рукоделия. Например, вы начинаете вязать там какое-то новое изделие, и вы там пишете, вот сегодня я начинаю такое-то, такое-то изделие. Как вы думаете, угадайте, какой будет цвет? Или, может, посоветуйте мне, какие вот какой здесь элемент добавить, какой здесь цвет взять. И люди, они вовлекаются. То есть, например, если вы вяжете какую-то куколку, то есть человек уже думает, ой, я же сама уже придумала, какой у нее будет платиться, человек уже потом автоматически захочется ее купить, Потому что он уже принял участие в ее создании. Он может быть им... Ей, э, ой, подписаться на меня можно в начале презентации. Ссылочка. То есть человек уже может придумать ей имя. Давайте придумаем историю этой куколки. Я ее вяжу там с такой-то, такой-то. То есть и так далее. Ну и в конце добавляете, что сделать заказ можно, написав мне в сообщении. То есть, например, в конце идет ссылочка. Знаете, как сделать Вот прям... Сейчас я напишу в чат, знаете, как делаете. Вот, пишите, вот пост и в конце пишете slash, вот ну такая вот стрелочка видно же мой экран и здесь название сообщества прям без пробелов. Э, у вас на презентации на экране сейчас? Мы не видим. Вы да? пишете да. <revelation> я сейчас в чат вот. Когда отменить, отменить. А ну VI ладно. Я в чат. Ну я в отправлю. Пишите да. Сейчас открою. Ну, я в любом случае в чат отправила, вот, э, да, вк.ми, да, да, и назову, кстати, как темно и название сообщества. вот Без пробелов так и пишите. То есть вы пишете пост, например, какой-то идет текст. И в конце, кстати, заказать можно, написав мне в сообщении. И вот vk.me ссылаешь название сообщества. И тогда человеку не надо совершать дополнительное действия, идти там открывать сообщение вашего сообщества и так далее. Он просто нажимает по этой ссылке и автоматически попадает в ваше сообщение. Это прям тоже суперудобно и просто, и вообще классно. Вот, здорово. Так, про ссылочку сказала, про то, что, как вот публиковать. Да, то есть обязательно включайте продающие посты. Но вы можете это делать, опять же, через коммуникацию, через репутационный контент, через коммуникационный, например. Как я уже сказала, давайте придумаем историю, там, допустим, этой вещи и так далее. Кстати, вот отправила сегодня такую ссылочку. Если вы хотите сделать похожий подарок, например, какому-то близкому человеку или себе, то вот заказать можно здесь, написав мне в сообщение сообщества. Вот так вот. Спасибо. Вот, Ален, ответила я на ваш вопрос? Абсолютно. Спасибо. Здорово. Спасибо вам. Так, что еще? Еще был вопрос, да. Сейчас, Там, сейчас. У нас есть вопрос по проекту. Екатерина спрашивает, что запускается проект. По сохранению, восстановлению еврейских могил. Нужно ли сделать отдельную страничку такого проекта? Сейчас я подумала. Или уделить этому внимание на личной страничке. Например, Или если... на страничке сообщества. Это, Знаете, да, я, да, да. Я, да. сейчас, я просто отвечу, почему почему я задумывалась, Потому что ä, был у меня контакт с людьми, которые занимались, но я сейчас поняла, это не релевантный пример, это немножечко другое, это именно такая похоронная тематика, это плохо продвигалось. А здесь это больше э, волонтерский же проект. Да, то есть это да. благотворительное есть это волонтерский проект. Это продвигается хорошо. Я знаю очень много хороших волонтерских организаций. Вот, кстати, одна из моих студенток, тоже там на одном из курсов, она продвигала тоже волонтерское движение в каком-то городе. Но для этого хорошо сообщество. Вы можете привлекать на интерес. То же самое там, почему у всех приютов, каких-то... А, интернет неустойчивый. Нам вас видно, слышно. Не переживайте, пока. Я переживаю за связь. Вот, Я думаю, что стоит создать сообщество. Почему? Потому что люди будут в сообществе больше вовлекаться, Слышите меня, да? Больше вовлекаться и больше участвовать, нежели на личной страничке. Это еще вопрос. Под постом с видео я вижу, что есть просмотры аж 500 штук, однако лайков всего 5-6. Это означает, что неинтересно или как это трактовать? Много просмотров, лайков мало. Смотрите... Да, ну как бы просмотры, это то, что вас просто посмотрели. Лайк, like, это уже человек выразил какую-то свою симпатию, оставил реакцию. Не все люди пишут комментарии, не все люди а, пишут, оставляют какие-то лайки. Например, я сама редко оставляю, хотя как бы я работаю в этой сфере. То есть здесь нужно понимать специфику аудитории. Может быть, вы действительно интересны людям, но просто они как бы не ставят эти лайки, а может быть и не интересны. Чтобы проверить это, знаете, как мы иногда делали, вот у меня эксперт тоже очень хороший, мы прям вот в конце поста просили, что ну, там, поставьте любой там комментарий, чтобы я понимал, что эта тема вам интересна. Например, я буду продолжать про, посты про, по этой вот тематике, если вам это интересно. То есть вы можете проэкспериментировать и в каком-то посте прям попросить. Но только нельзя просить, поставьте лайки, это запрещено правилами. Вот Вы можете просто написать, что а как вы считаете, Там напишите ваше мнение, я буду знать, что там пост вам интересен. Ну что-то такое. Вот, а так, ну, конечно же, соотношение просмотра и лайки, либо просто люди, не привыкшие ставить лайки и писать комментарии, и тогда как бы все нормально, либо, ну, да, они хотят ставить лайки, неинтересно. Здесь либо одно, либо другое. В идеале общаться с аудиторией и узнавать это. Вот. А можно я сейчас еще по поводу прошлого проекта по восстановлению заброшенных могил расскажу? Вот волонтерское движение, еще раз делаю акцент, хорошо продвигается через вот сообщество, публичные странички, сообщества, И вы можете опять же рекламу привлекать людей, которые, например, состоят в других благотворительных организациях. Ну, то есть они состоят, например, в других волонтерских движениях. Вы можете найти группы и настроить на них рекламу. Вот, Например, что вот вы там интересуетесь такой-то деятельностью, у нас есть вот такой-то проект, принимайте участие. То есть группа однозначно. И в группе создавайте комьюнити. Комьюнити – это общение, то есть сделайте это чем-то большим. Ну, то есть люди почему хотят участвовать в благотворительных движениях? Потому что они хотят сделать что-то большее, то есть быть частью чего-то, чего-то большого. Дайте это людям, то есть дайте почувствовать себя командой, дайте почувствовать им значимость, важность. Делать это опять же через контент, через взаимодействие с аудиторией, Вот поэтому через сообщество. Вот. Просмотре лайки я ответила. Вот, еще вопросы тогда. Просмотры могут быть в фоновом режиме. Но здесь, на самом деле, то есть, конкретного ответа нет. Если либо да, но они не хотят ставить, неинтересно, а может быть, просто они не привыкшие. Можете протестировать и попросить что-то написать. Только не пишите, ставьте лайки, пожалуйста, потому что это нельзя писать. Напишите как-нибудь завуалированно. Если вам это интересно, поделитесь своим мнением, напишите что-то в ответ. Я буду знать, это, что вам это интересно. Вот. Таким образом можно сделать просмотр это уже хорошо <смех> в любом случае это не это неплохо да. потому что охват это скажем так просто ну просмотр это именно то что вас прочитали просмотрели охват это просто увидели а просмотр это то что вас прям посмотрели это уже в принципе неплохо вот. так ну что ж еще вопросы Значит. Пока все, надо пере, переработать, переосмыслить, может быть, да, возникнут. Мы, ну все, вопросы вообще были шикарные, очень интересные. Ты еще больше оставила для меня впечатление от нашей встречи. Да. Ну, Чувствуется, что люди и, и в теме, и, э, так сказать, заинтересованы в продвижении и себя а, и да, его да. товара. И смотрите, что приятно, волонтерских проектов собственно говоря, чем мы и занимаемся. Да, да Софья, спасибо. Елена, спасибо большое. Да, ну, я вас благодарю, надеюсь, что у вас будет все здорово, классно, и желаю вам прекрасного продвижения. Все, Елена, я тогда отправлю вам презентацию. Давайте, подождите секундочку, можно я вам прямо вот в чат напишу, у вас же нет моего... Email. И, да. и э, пришлю э, список ресурсов, которые можно... Да, да, да, да, да. Мы там с вами уже через вот email и активно пообщаемся. Очень простой их яндекс.ру. Ой, запятую поставила после яндекс. конечно. Сейчас я скопирую. Так, у меня уже кто-то из детей пытается прорваться в комнату, я слышу, хоть я камеру отключила. Тогда я с вами нормально. прощаюсь. Да. да, спасибо огромное, спасибо всем присутствующим, девочки. Всё, прорвались, вам, да? Доброго вечера, девочки, все вопросы в чаты, да, которых вы присутствуете. Счастлива, Оксана. Надеемся.